Всем привет с вами канал Рыбахвост сейчас 14 марта масленица не забывайте праздновать также ставить лайки подписываться и смотрите наслаждайтесь как вы все знаете я не ездил на зимнюю рыбалку потому что ну, не умею и нет у меня надлежащих снастей для того чтобы рыбачить зимой но мне сегодня вручили удочку вот мы съездили ну да, не совсем она удачная, потому что, я еще раз говорю, я не ездил, ловить как, я не знаю. Все, прикармляли, ловили, вот. Ну, ничего не получилось. Ну, смотрите, рыбалка-ставроповский край. Зимняя рыбалочка, ставроский край. Это из-за него я здесь. Хорошо, вот так покиловили рыбу лед 30 сантиметров не знаю сантиметров 10 Мень, меньше 10 5-6 сантиметров вот. в общем я короче хожу лед 2 щит да с надежда не попадает типу понакидали шмыхов разных технопланктонов моделя вот, но все равно кажется, что леска потихоньку превращается в стекло. 14 марта с масленицей.